Всем привет, с вами Даник. Вас приветствует канал Кадефан. Сегодня я, я сделал видео для тех, кто пишет в комментариях, что мои видео там, где тролли кураторов, постановка. Для таких, как вы, я записал, как я ищу кураторов. Как я снимаю троллинг кураторов. Итак, захожу на я yeah. на антикит. Группы такие, антисинекит. Вы можете здесь меня видеть. Ой, я куратор, пишет. Ну, это обман, все. Ну, тут я ищу такие вот ссылки на кураторов. Кура... Ну, вот, кураторы кидают. Ссылки на кураторов, короче, кидают. Я по ним перехожу и ищу человека, который онлайн. И пишу ему, я в игре. Ну, чтобы записать тройник. Надеюсь, вам доказал, что это что мои видео, там где тролли ролик не если вы пишете, что вы постановочное видео, то вы вообще ничего не понимаете об этом. Все, всем пока, всем подписывайтесь на канал, ставьте лайки.